Доброго времени суток, дамы и господа! Само собой, играя в замечательную игру под названием World of Warcraft, хочется играть без вылетов, без каких-то подвисаний, и тем более без вылета с ошибками. Периодически, в тот момент, когда стартует какое-то новое обновление, когда стартует что-то новенькое, мы, разумеется, обновляем наши модификации, наши аддоны, и что-то может криво встать в плане каких-либо файлов, и за счет этого нарушается целостность игры, и через какое-то время может просто-напросто выбиваться ошибка. И ошибка 132 в основном выбивается именно по этой причине. Но также есть и другие, и сегодня в рамках этого видео я расскажу о трех причинах, по которым в основном может вылетать ошибка 132. Первая причина, как уже было сказано во вступлении к этому видео, это модификации. В тот момент, когда мы пользуемся различными приложениями для того, чтобы обновлять наши модификации, у этих модификаций может быть неправильная версия, автор что-то не учел, или вообще сама по себе модификация криво стала. в общем, нарушается целостность папки World of Warcraft, и по итогу мы ловим и ловим и ловим эту ошибку. Само собой, зрелище довольно-таки неприятное. Путь решения довольно-таки прост. Мы папку «Интерфейс» и папку VTF из нашей папки World of Warcraft просто-напросто утягиваем куда-нибудь на рабочий стол. И в тот момент, когда мы уже откроем Battle.net клиент с целью того, чтобы нажать заветную кнопочку «Играть», мы сначала не сможем ее нажать Будут догружаться эти папки Когда уже можно будет нажать кнопку «Играть» Мы ее, разумеется, жмем И зайдем мы на абсолютно чистого персонажа В плане модификаций И не будет никаких настроек этих модификаций Да потому что просто модификаций нет Если... Данная ошибка не будет появляться, значит проблемы действительно в модификациях. И требуется немножко либо почистить их, либо поиграть какое-то время без модификаций, либо просто правильно нужно их установить. Вторая причина вообще может поставить работоспособность нашего устройства под угрозу. Могут вылетать синие экраны, могут писаться ошибки и не только в нашей замечательной игре. Обновление драйверов. Обновление драйверов на видеокарту Я сам на это даже попался Даже до старта еще при патче Собственно следите за актуальной версией драйвера на свою видеокарту Имеется у нас замечательное приложение для карточек NVIDIA да? NVIDIA GeForce Experience Заходим, загружаем, все, все готово То есть драйвера обновлены, все замечательно, все идеально Следите за этим, потому что я думал, у меня проблемы вообще с видеокартой, а по итогу я просто забыл там трейвера обновить. Горело знатно. Третий способ исправления этой проблемы довольно-таки прост. Нам не нужно никуда лезть, нам почти не нужно ничего кликать. Мы открываем Battle.net Launcher, и справа от кнопки «Играть» у нас имеется шестеренка. Мы жмем на эту шестеренку, жмем кнопку «Проверка и восстановление». Таким образом проверяется целостность файлов. И возможно, да, какой-то файл был криво установлен, или, например, у нас произошел перепад напряжения, и в тот момент, когда мы устанавливали тот же припач, компьютер просто взял их, выключился. То есть всякие такие проблемы с установкой конкретно файлов от Blizzard, они решаются с помощью этой шестеренки, с помощью кнопки «Проверка и восстановление». В теории один из этих трех способов помогает, но если ни один из них не помог, то рекомендую глянуть статейку, которую я оставлю в описании к этому видео, и там расписано все более детально. Можно там зайти в реестр, можно иначе запустить WoW, можно иначе раскрыть вообще папку, где у нас установлена замечательная игра — Поэтому ссылочки в описании. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. До скорого.